Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Жатва началась. Время последнего наступления. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. У нас две беды. Дураки и дороги. А еще есть одно горе, когда дураки указывают дороги. Мы уже выдаем оружие и будем выдавать для захисту нашей земли всем всем.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 Нет никакой геополитики. Те, кто управляет ветрами, заставляют верить в этот миф. Мы изнимем санкции с всех громадян Украины решением Ради национальной безопасности обороны, которые готовы с изброю в руках защищать нашу державу у складе территориальной обороны. Мы переберемся жить к вам. Готовьте хлеб-соль! Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Результаты войны пересмотрели, всему миру показали, что мы мирные и дружелюбные. Теперь вместо Дня Победы будем отмечать День Примирения. Думаешь, там наверху дураки сидят? Я думаю, наверху сидят полнейшие кретины и редкостные подонки. Что? Действительность? Все не так, как на самом деле. Находясь внутри ловушки, не увидишь ничего. Внимательно смотри вокруг и различай. Задавай вопросы в пустоту. Каждый твой вопрос должен начинаться со слова «Зачем?». Так и хочется спросить, «Зачем?». Зачем все это? Ради чего? Только постоянно спрашивая, зачем, можно выйти по цепочке на самый верх главной тайне, разгадав которой все остальное станет понятным. Войны выигрывает золото, а не солдаты. Одни силы объединяются против других. Каждый раз в новом составе. Гремят барабаны войны, визжат революции. И все на этой доске. Управляет игрой незримый дирижер. Кажется, я понимаю.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 Знающие, куда при помощи образов направить энергию толпы. Что вы предлагаете? Отнять у них последнее, удвоить количество порок и казней, показывать их по телевизору, показывать в прямом эфире. Сеять страх больше страха. Власть держится на страхе. Завалить их этим из всех щелей, блестяще. И пока вы с у рта сражаетесь друг с другом, настоящий заговор остается в тени и работает. Без всяких теорий, как часы. Тик-так, тик-так. Употребить до начала битвы конца. Просрочено. Хочу обратиться ко всем воюющим на обеих сторонах. По большому счету мы убиваем друг друга. Вместо того, чтобы наказывать тех, кого должны наказывать. А кто еще помнит, из-за чего мы поднялись? Вам не кажется, что нами сейчас управляют именно те, против кого мы поднимались? И одни, и другие. Не пора ли образумиться, господа военные? Иначе нас не останется ни одного. А те, против кого мы воевать должны, те будут жить. И не тужить. И все будет по-прежнему. Поэтому еще раз обращаюсь. начинайте думать. Должен работать мозг а не гранатомет. Тогда будет порядок. Пока работает оружие, будут только смерть. Включайте голову. Желающий мстить должен рыть две могилы. Тому, кому мстишь, и себе. Есть вообще-то женщина нехорошая. С ней лучше не связываться. Они все поймут и начнут жить достойно. Все вокруг расцветет. Представь, все заботятся, берегут друг друга. Миллиарды творческих людей. Никто никому не завидует. Никто никого не проклинает. Только творчество и созидание. Что-то изменилось после прошлых игр. Я чувствую. Что ты чувствуешь? Надежду. Не выйдет. Пока у них есть надежда, страх не поможет. И ты в это веришь? София всех дочерей потеряла. Здор. Все дочери живы. Что будет потом. Малый мир такой же и красный и яростный. Опять все сначала. Разве было по-другому? Никогда такого не было. И вот опять.